Я просто вынужден это сказать. При этом у нас хватит терпения, ответственности, профессионализма, уверенности в себе и своей правоте и здравого смысла при принятии любого решения. Но надеюсь, что никому не придет в голову перейти в отношении России так называемую «красную черту», а где она будет проходить – это мы будем определять в каждом конкретном случае сами. Mm-hmm. <clears throat>